Всем привет! Вы на канале «Как заработать в интернете, и многие мне писали. Ну, кто писал, тот знает. Я надеюсь, он сейчас посмотрит данное видео и пожалеет о том всем, что он мне писал. Данные комментарии не попадают в YouTube в спам, то есть все их не видят, не видят вижу только я. Мне писали, что Аврора не проводят никакие розыгрыши. Айфоны она не дарит и все такое, бла-бла-бла. В общем, друзья, смотрите, скоро будет и на моем канале розыгрыш. Будем разыгрывать NFT-генератор 110, который стоит на данный момент долларов $70. Все зависит от курса. Все, что вам нужно, это быть зарегистрированным именно по моей партнерской ссылке. И между теми участниками, кто зарегистрируется, будем проводить розыгрыш. Я думаю, он уже будет в ближайшие дни. Ну, все возможно, что будет на следующей неделе. Так что не упускайте такой шанс. Регистрируйтесь. Когда вы видите это видео, розыгрыш обязательно будет. Будем проводить, кто будет зарегистрирован именно по моей партнерской ссылке. Буду разыгрывать 70 долларов. И сейчас давайте сейчас приду в телеграм-канал. Еще вам напомню по поводу розыгрыша. Вот здесь ежемесячно э, компания Aurora, она разыгрывает вот, iphone 14 14 плюс 128 гигабайт и в прошлом месяце именно в декабре выиграл iphone дмитрий это мой коллега по блогерству по ютубу мы с ним вместе развиваем данную компанию и он выиграл и я у него попросил э, чтобы он мне прислал вот его никнейм в Телеграме, чтобы он мне прислал свое видео, как он получил данный iPhone, как он его распаковывал. И сейчас я вам в дальнейшем это все включу. И тот, кто писал, ну, я надеюсь, ты понял, что это ну, не лох, не, не скам. Реально в интернете есть такие подарки. Также из последних новостей. Компания Aurora. Вот, ищет себе турецкого переводчика, кто владеет турецким языком на уровне B1, можете перейти вот в телеграм-канал, написать устроитесь к ним на работу так сказать будете переводить тексты она вам будет платить за это день. итак, друзья, включаю видео распаковки айфона всем приятного просмотра, регистрируйтесь в компании Аврора Скоро будет конкурс на Канаду. А, ребят, только что забрал посылку. Приеду домой. Буду распаковывать. Так, сейчас будем открывать посылочку с айфоном. От компании Аврора, которую я получил. Выиграл, так сказать. Сейчас я ее вскрою. Так, в общем. Распаковал я. Можно сказать, запаковано было на совесть. Сейчас открываем. Здесь у нас вытащим давайте все, все, что есть. Так. упакуем. Вот, короче, коробочка с телефоном. Давайте сейчас откроем. Вот он, айфончик. Просто навьё. Вот он айфон. Здесь пока еще закрыто, но это Здесь у нас получается провод для зарядки идет. А здесь это для сим-карты. Больше у нас получается ничего нет. Давайте сейчас я его а, включу. Так, ребят, а, включаем iPhone. Ждем сейчас всю загрузку. Так. Так, в общем, включил я телефон. Сейчас просто надо настроить, целыми всегда язык и так далее. Вот такой вот подарок от компании Аврора, так сказать, я получил. Участвовал в лиджском конкурсе и его выиграл. Хочу сказать большое спасибо компании Аврора за такую возможность и за такие призы. Полное видео с распаковкой будет у меня на YouTube-канале, так что подписывайтесь и ждем видео. Видео будет сегодня.